Добрый день, дорогие друзья! Людмила и Владимир Самородские желают вам счастливого нового 2021 года. Году прекрасного, как прекрасно сооружение наших предков. Мы сейчас у вас находимся э, в Царисине. Представляете, какие палы... Потрясающие архитектурные шедевры сделали наши предки. Почему мы не можем продолжить эту традицию и создать еще больше, лучшее на планете Земля, на Марсе, на Луне, на других? Главное, чтобы наша цивилизация жила в мире добре, созидании, строительстве, открытии новых, потрясающих, важных, нужных для каждого человека, чтобы мы любили друг друга, наших соседей, наших друзей, да наших врагов в том числе. Они все да, говорят правду, враги о нас. Поэтому надо быть толерантным, доброжелательным, видеть прекрасное. А если недостатки, они только помогают нам преодолеть их и превратить их в наше достоинство. Как сделал Баженов, потом Казаков, Екатерина II и многие другие. Плохо-то не было бы. С Новым счастливым Новым годом! Прекрасное настроение 2 января 2021 года. Что надо сказать, дорогая Людмилка? С Новым годом! Счастливого Счастливо. Нового года! Отличного настроения, подписывайтесь на канал ТОП САД Мы рады новым открытиям, которые обязательно будут у вас, у нас И полная чаша изобилия, каждого дома не пройдет мимо нас Удачи!